Сегодня я расскажу о недавних событиях, произошедших во вселенной космического симулятора Star Citizen. Компания-разработчик Cloud Imperium Games на днях с момента публикации этого видео запустила совершенно новый тизер к глобальному обновлению сюжетной компании под названием Squadron 42. Ну и что же такого нам показали в этом тизере, давайте я вкратце сейчас объясню. Но ну а перед этим не скупитесь, пожалуйста, на лайки и комментарии, дорогие зрители. Мне сейчас очень нужна ваша поддержка. А я взамен буду радовать интересности в мире игровой индустрии. Как видно по тизеру, что тут нам демонстрируют различные туманности космоса. Пояса астероидов, космические станции и корабли. Это и человеческие, так и инопланетных рас. В частности, расы вандул. Еще... Кое-где можно заметить несколько сцен от лица главного героя, что также свидетельствует о том, что нам предоставит возможность управлять отдельными персонажами в своем космическом путешествии. Squadron 42 это будет по большому счету сюжетная кампания в мире Star Citizen, которую разработчики планируют выпустить в виде отдельной игры. Но ну и по словам разработчиков, тизер отражает лишь только малую часть и ход разработки игры, который удалось реализовать и завершить в 2019 году. Также по словам разработчиков бета-тестирование же должно начаться в третьем квартале 2020 года. А Лично мне стало интересно посмотреть на эту отдельную кампанию, и я буду с нетерпением ожидать выхода в релиз. Ну а как же ты, дорогой зритель? Что ты думаешь по поводу выхода Squadron 42, как отдельной игры компании? А также, что для себя интересного тебе удалось отразить из этого тизера? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, буду очень тебе благодарен. Ну и с наступающим Новым Годом тебя!